подумать трезвой головой. Ни один солдат НАТО не, не убил ни одного русского солдата никогда. Ну просто ну не убили, они этим не занимались. Они с Россией не воевали никогда. А вот свои здесь НКВДшники, там ГПУшники, потом НКВДшники, потом МГБшники, ну просто миллионы погубили. Вот мне понятно, что надо делать. Надо уходить отовсюду, бросать то, что нам не принадлежит, возвращаться в свою страну. И заниматься своей страной по-настоящему, и вкладывать весь свой ресурс не в передвижение войск по периметрам, которые у нас нигде не кончаются, а вкладывать весь ресурс в свою страну, в здравоохранение, в образование, в справедливый уклад, в уклад жизни. Ну, нам есть чем заняться.